Меня зовут Нина Плотникова. Я побывала на семинаре у Татьяны Морозовой. Хочу сказать, что мне очень понравилось. Спасибо, Татьяне, спасибо организаторам. Дело в том, что мы много знаем теоретических вещей, но как это применить на практике, как-то вот не складываются руки, не доходят. Но вот я у Татьяны для себя очень много вынесла. В частности, по поводу Грэма-бокс. То есть как-то вот ну, не получалось у меня с ней начать работать. Теперь я четко понимаю, как это нужно сделать. А, ну, также игры, потому что вроде бы ты знаешь много этих игр. А как замотивировать идеи, или какую-то свежую идею. Ну, в общем, я получила много свежих идей. Спасибо.